Всем привет, дамы и господа! Сегодня это вторая наша рубрика Слабые места. Сегодня я буду играть на Е50М, а мой друг Егор на ИС-4 И мы с вами встретимся в бою Так, ребята, если что, следим за чатом, там Егор будет отписывать Итак, мы ждем Сегодня я с Е50М буду показывать все уязвимые места ИС-4 Ис-4 Посмотрим, на, немного расскажу о Е-50М. Это танк с пробитием 270, огромным силуэтом, у него есть три типа снарядов, и кумулятивы с пробитием 330. Ребята, сейчас смотрите в чат, если что, мы встречаемся в центре. Давай позже об этом. Итак, у нас 8 секунд перезарядка со процентным экипажем. И я сейчас буду ждать Егора на центре. Вот наш Егор. Так, ждем его. Вот приехал наш Егор, как мы видим, это ИС-4, у него 2500 хп, довольно бронированная башня, слабый корпус в корме и бортах, хорошо бронированная башня. Итак, когда вы сто... когда перед вами стоит э, ИС-4, есть э, шанс стрелять ему в нижний броелист. туда спокойно проходит весь урон. Не двигайся, пожалуйста. А, потом. А, можно стрелять вот в этот скворешник, мягко говоря. Не двигайся. Вот. И здесь у нас сидит... Убери пушку. Убери орудие. Вот сюда вот. Спокойно проходит. Там критуется э, мехвод. В башню. В башню. Есть вот это вот место, там 20 миллиметров брони. Опять же, вот эти вот дютичка на башне. Смотрите, когда враг вертится, есть э, шанс его просто поставить на каток и объехать. Когда враг, э, когда из 4 вертится, вы можете его не пробить э, в верхний бронелист, потому что он, он у него... Он у него очень твердый. В клинче э, вам советую выцеливать, опять же, вверх башни, но никогда не... когда вот так враг показывает, никогда не стрелять. Советую вам стрелять его в щеки. В щеки тоже есть шанс его пробить. Опять же, выцеливаем эти башенки. Либо стреляем его под башню. Там тоже, там тоже есть куда пробивать. Как видели, вот сейчас был рикошет. Э, Борт я не буду показывать, и сзади у нас находятся топливные баки при выстреле, уничтожая э, враг, загорается при первом же попадании, вот, всем спасибо за просмотр, сейчас будет продолжение, ждите, ждем продолжения, встретимся с вами на поле Итак, вот мы продолжаем. Теперь я с е 50 м буду уничтожать из 7 с 7-го щучий нос, как вы все знаете. Будем атаковать его. Опять же, буду я вам показывать слабые у его и уязвимые места на подкалиберных снарядах. Ждем.. Начало боя, и мы встречаемся на центре карты. Окей. Сегодня мы э, в, этом в этом видео я расскажу вам про три танка. Чтобы так поинтереснее было. Следующий танк будет т 10 е 3 Итак, вот едет наш любимый из, легендарный и любимый всеми из 7. Видите, он продвигается довольно шустренько, довольно быстренькая машина. Да, второй раз всем привет. Давай, подкатывайся ко мне, я к тебе подъеду. Все, стой. Вот, наш любимый из 7 э -э вот его щучий нос, довольно непробиваемый, не двигай, не дергайся пока, э -э довольно непробиваемый щучий нос, который фиг пробьешь. Можно стрелять ему вот в эти лампочки, но они, по-моему, стали неуязвимы в обновлении 9.8. 8 да, в ой, в обновлении 8.8. Эти лампочки не рфанули, теперь их нельзя пробить. Опять же, можно стрелять ему в мехвода, но тоже есть шанс не пробить, но ну, можно и пробить. Так, ну, ну куда же его пробить, вы зададите вопросом. А так как и у всех э, тяжелых танков, нижние бронели самое уязвимое место у ИСа-7 во лбу. Вот мы его сейчас должны, в общем-то, пробить. Но достаточно только ИСу седьмому немножко довернуться. Да, я контузил мехвода. Довернись немножко. Немного довернись. Достаточно ему только немного довернуться, как уже пробить... Э, как э, уже тяжелее-тяжелее пробивать его. Не, стой, не двигайся. Не двигайся. Вот, под таким углом есть шанс его пробить, но он очень мал. Если вам свезет. Вот под таким углом стоя, когда к вам стоит ИС-7, можно ему стрелять вот в эту проекцию. Она должна спокойно пробиваться. Вы, Дон никогда не пробуйте стрелять, когда ИС-7 стоит к вам вот под таким углом. Э -э сейчас я вам продемонстрирую своими выстрелами, где находится боеукладка ИС-7. Не двигайся, не двигайся. Подними пушку. Вот здесь вот у него находится боеукладка. Я вам повредил только что боеукладку. давайте попробуем ему ее взорвать. Ну, этот точно такой же, как и ИС4. Есть шанс ее еще взорвать. Башня. Башня неуязвимая. Стрелять. Ну, нет смысла просто. Просто нет смысла. Ну, там еще ее надо выцеливать вот друг, такая же ситуация и с этой половиной башни в этом фонарике тоже находится боеукладка итак давайте попробуем взорвать боеукладку су-7 им у нас не получается ее взорвать итак всем э, итак сейчас будем показываться последний танк Ждем встреч, встречать нас на поле итак вот против нас сейчас т110 е3 и будем показывать его уязвимые места в лоб просто нет смысла ему стрелять, даже может попробовать сейчас бу будет голдой пострелять. Не приближайся. Давай, не надо клинчить пока что. Не надо клинчить, остановись. Башенка у него, как я помню, тоже ужасно бронированная, шанс ее пробить очень мал Но есть шанс. Вот, как мы видим, просто не берется. НЛД довольно уязвимая часть. Вот, видите, тоже не берем, но вот тут вот уязвимое, но если посмотреть немножко пониже, можно его спокойно пробивать. Это делается точно так же голдой. Остановись, остановись. Вот, вот в эту вот проекцию тоже можно попробовать стрелять, но просто Т110Е3 в лоб не уязвим. Давайте, следующие снаряды полетят кумулятивные. я вам продемонстрирую. Как, голда тоже, по-моему, в лобпе Т-110Е3 не берет. Все, заряжается кумулятивный снаряд. Э -э, как видите, у меня прицел желтенький. Э -э, вот, стреляем в НЛД Просто не пробивается кумулятивными Голдовыми снарядами. Давайте попробуем в башенку стрелять. Вот в башенку берется. Итак, бо бо э -э, боеукладка у Т-110E3 находится в борту вот здесь вот а карма находится а, вот здесь находятся движки итак всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем пока